Каждый божий день, я думаю, лишь о смерти. Эй, на что уставилась? Боже, какая жалкая! быстрее! Отлично, приступим к приключке. Айкава, Здесь. Акиба. Педника, Сагири, прекрати. Чего? Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Ты хотела сказать, прекратите, пожалуйста? Господи. Серьезно? Стошнила от первого удара? Лучше тебе не теряться знаний. не пей меня. Целый день она была скучной. Я привела особого гостя. Заходите, сэмпай. Нет. Да, давай. Время сбора ягоды. Нет, помогите! Заткнись! Ты теперь моя? Эй, выходи-выходи! Где бы ты ни была, обещаю, что я ничего тебе не сделаю! Нет! Прекрати! Нет! Вытащи меня! Что за черт? Что там? О, черт возьми, вчера произошло. Ты видела все, не так ли? Не знаю. Я не видела. Прекрати врать. Тогда почему они мертвы? Я думаю, ты заманила их на железнодорожные пути и убила. А, это ее вина. Я собираюсь оставить тебе шрам, который будет с тобой всю оставшуюся жизнь.